Бывший сотрудник Федеральной службы по обороту наркотиков Дмитрий Петраков, осужденный в шестнадцатом году на 3,5 года колонии по делу о подброшенных наркотиках, начал исполнять обязанности главы города Славгорода в Алтайском крае. Петраков начал руководить Славгородом в должности исполняющего обязанности еще первого заместителя мэра после задержания другого мэра Сергея Горбунова по делу о взятке. Неизвестно, когда Петраков освободился из колонии, но уже в мае прошлого года его уже назначили председателем комитета по ЖКХ и экологии города. Но сейчас он мэр. Поговорим о превратностях судьбы, а также о любви и сексе с одним из моих любимых юристов, главой юридического департамента фонда «Русь сидящий» Алексеем Федяровым. Привет! Привет. Так вот же, вот же наша работа, которая сделана без нас. Ресоциализация в действие. Вот осужденный человек, который подбрасывал наркотики, как Ивану Голунову, всего через три года после осуждения, стал мэром города. Можем, можем мы перевоспитывать нашу молодежь? Ты знаешь, у меня был один подзащитный такой, тоже сотрудник ФСКН, которого осудили за подброс наркотиков в Саратовской области. Они там работали всем отделом. Ну, там практически весь отдел посадили. Он, он говорил так. Ну, ты, говорит, посмотри, как изменилась правоохранительная система с приходом ФСКН. Раньше, говорит, кто был самый богатый? БЭП, гаишники в системе МВД. А сейчас, смотри, кто? ФСКН, БЭП. Ну, ГАИ, говорит, еще держится." Давай расшифруем БЭП, что это экономическая безопасность. Ну, да, БХСС. Бывшая БХСС, да. Да, бывшая БХСС. Но они традиционно держат марку. Это ребята очень чтут традиции, они молодцы. Они очень тщательно подходят к кадровому отбору, к воспитанию. Но, в принципе, ФСКН переплюнул, конечно. ФСКН стал ковать кадры гораздо быстрее, гораздо более качественно. И, смотри, ничего их не берет, ни с ума, ничего абсолютно я думаю, что это даже не ресоциализация. Человек просто ушел в творческую командировку ненадолго, собрался с силами, много думал, не отвлекался на гаджеты. Если он сидел в Тагиле, то и на спиртное не отвлекался. Читал в библиотеке Чехова и Солженицын. Там есть Солженицын в библиотеке. Там даже Бриджес есть в библиотеке. И вот вернулся, решил изменить себя, изменить мир. Я думаю, что в постановлении суда об условном досрочном освобождении у него четко же указано, что он встал на путь исправления. А потом я думаю, что он снял судимость. И постановление суда о снятии судимости досрочно тоже указано, что он исправился. Представляешь, у человека два судебных решения, где написано, что он исправился и не только не представляет угрозы для общества, а наоборот, представляет для общества несомненную пользу. У тебя есть такие судебные решения в отношении тебя? Нет. А у него два, понимаешь? Как мы можем сейчас что-то сказать про этого человека? У него два преодолевательных акта. Он может ими гордиться. А так? Ну, а где других мэров взять? Ну, ты посмотри на этот городок. Я думаю, там либо те, кто работает в зонах в колониях, либо те, кто вот в эти колонии собираются. И поэтому ты берешь либо тех, кто поработал в колонии, либо тех, кто отсидел, либо тех, кто скоро сядет. Других-то нет. Я сообщу для тех, кто не так хорошо знаком с о биографией, как я, например, что Алексей Федяров знает, о чем говорит, потому что он сам бывший прокурор и бывший сотрудник органов в заключении. Собственно, почему Нижний Тагил? Почему говорит Алексей о Нижнем Тагиле? Потому что он там сидел. Это колония для бывших сотрудников. То есть, если бы наш прекрасный мэр, Алтайского края сейчас э -э, сел бы чуть пораньше или чуть попозже, то есть вы могли бы и с ним и встретиться. Ты знаешь, я на самом деле вообще недоволен тем, что ты сейчас возмущаешься этим фактом. Потому я что возмущаюсь, я вот горячу приветствую. Человек, человек снял судимость и выдвинулся в органы власти. У меня тоже судимость снята. Я хочу составить конкуренцию с Собянину. Я житель Москвы, у меня московская прописка, у меня жилье в Москве, у меня квартира в Москве. Я хочу выдвинуться... Тогда раз так, раз так можно, я тоже хочу. Пожалуйста, не противодействуй этому замечательному человеку. Нет. А, я могу рассматривать твое и заявление серьезно? Я, серьез. я с какого-нибудь муниципалитета. Прекрасно. Срок. У нас потенциальные и потенциальные мунде в рядах Руси сидящий. Замечательно. Вот это ресоциализация в действии. Варвара Краулова, освободившись по УДО больше года назад, год назад, она была осуждена за, многие считают почему-то, что за терроризм, на самом деле нет, за пособничество, вышла условно-досрочно, работает, учится, занимается большой волонтерской работой с проблемными животными, с больными детьми. И вот Варвара Караулова сейчас получила административный надзор почти на 9 лет, то есть она не может никуда уезжать, она должна находиться дома с 10 вечера до 6 утра все время в течение 9 лет, и я вас уверяю, я буду проверять. Что такое вообще административный надзор? Почему этому прекрасному, как мы с тобой выяснили, человеку, который был осужден за то, что он подбрасывал наркотики, как Ивану Глунову? можно быть мэром города, и мы с тобой это горячо приветствуем, а у Краулова, Караулова, чья вина была более чем сомнительна, и суд решил, не кто-нибудь, не мы с тобой, суд решил, что она исправилась, поэтому отпустили, условно, досрочно, почему она нуждается в административном надзоре, и что это такое? Я бы сравнение взял еще немножко шире. В чем вина вообще Варвары, прекрасной нашей Карауловой, в том, что она хотела воссоединиться с человеком, которого, как она на тот момент считала, любила. Это, конечно, штука опасная. Ехать к человеку, которого ты любишь, за тридевять земель, к человеку, который как судом не установлен, но тем не менее, как предполагается органы безопасности, они не ошибаются. Человеку, который совершал и намеревался совершить еще больше особо опасных преступлений. Ты посмотри, какой это опасный прецедент создан сейчас с Варварой. Ведь э, возьмем, например, жену и любовниц господина Захарченко и ему подобных, которых сейчас полрублевки на самом деле. Ведь они же все, живя с любимым человеком или стремясь с ним соединиться навсегда, они же все совершали пособничество, совершение им преступления. Они все оформляли на себя дома, дачи, яхты, квартиры. За зарубежные счета, драгоценности, потом их изымали. Я так понимаю, Варвара же ничего не изъяли, ни оружия, тот человек у нее, у нее не хранил, ни денег <coughs> зарубежных долларов. Ты Собственно, Тоже про человека что мало что известно. А здесь так, он в Рублевке хранит, и сейчас вы посмотрите, ситуация какая, масса ведь никаких дел, и публичных дел, когда человек, извините меня, проворовавшийся, прямо скажем, сидит, и далеко сидит, а девочка его на Рублевке, живет и живет в поместье. А кто она, как непособница? Ведь она живет в его поместье. И при этом, не побоюсь этого слова, некоторые полюбодействуют даже, говорят. Вот Но ты кровавый, ну ты кровавый, ну ты кровавый. Ты хочешь все вот у девочек отнять. Устанавливает административный надзор. Вот где. А Варвара, я считаю, сейчас выходит замуж за человека, с которым, в принципе, ей даже не надо устанавливать административного надзора. А вот подожди, подожди, подожди. Мы про замуж и адвокатскую этику поговорим чуть попозже. Давай сейчас закончим историю с административным надзором. Что это такое? Административный надзор, если отбросить любое ерничание и иронию, здесь неуместно. Административный надзор – это исключительно кровавое изобретение нашего государства. Это дополнительная ответственность, которая не предусмотрена уголовным кодексом, хотя она еще жестче, чем, собственно, наказание предусмотрено уголовным кодексом. А почему, почему все попытки юристов, адвокатов, правозащитников, многочисленные попытки, которых мы знаем, отменить, отменить административный надзор, который не так уж и давно появился в нашем уложении, почему такое упорное сопротивление проявляют судебные власти, властные органы в том числе, почему этот бред, бред, полный бред нельзя остановить? Это очень удобный инструмент. Ты посмотри, у нас вообще власть исключительно грамотно, исключительно профессионально устанавливает вот такие вот очень удобные и легко применяемые инструменты. Например, та же самая административная ответственность за экстремизм. И за, вот за вот этой вот, так скажем, причиной декриминализации экстремизма ввели одну ответственность за экстремизм, который позволяет вообще практически за все. Практически за все, там, ну, плюс туда еще добавим это неуважение к власти, привлекать к ответственности Причем это же все моментально. Уголовное дело надо расследовать, его надо возбудить, как-то помучиться, направить в суд, походить туда, вынести приговор, исполнять его. А ответственности вот у тебя в сутки человек уже в спецприемнике. Через двое суток у тебя уже постановление о привлечении его. Через трое суток уже обжаловали арест и в обжаловании отказали. Через 15 он отбыл, еще раз вякнул, еще раз поехал в спецприемник, понимаешь? Вот в чем дело. И здесь тоже абсолютно удобный инструмент. Ну хорошо, а что бы было бы, как бы могли органы повлиять на нее, если бы этого надзора не было? Вообще никак. Пришлось бы надзор выдумывать. Ну и выдумали. Ну Что же повлияет на нее? А, девочка, студентка... Она, она, она на учете. Она на вечном неснимаемом учете. Как экстремист-террорист. Ты понимаешь, это учет Федеральной службы безопасности. Этот учет не снимается никогда. Он пожизненный. А с каждым под учетом ты должен что-то делать. А как ты с ним будешь что-то делать, если ты не можешь его контролировать на одном месте? Если он вдруг будет ходить по театрам, по кино, а вдруг решит еще и путешествовать по России. Понимаешь, как так? Он взял, сел в машину и поехал. И месяц ездит по России со своим успешным э, извините, мужем, про которого пока говорить нельзя. Вот. Давай тогда, раз уж у нас, у нас возникает все время жених и будущий муж, Давай поговорим об этом. Итак, Варвару Краулову защищали несколько прекрасных адвокатов, и наш с тобой прекрасный друг Сергей Бадамшин, и в том числе молодой, талантливый юрист, адвокат Олег Елисеев, которого мы тоже с тобой прекрасно знаем. И сейчас, перед тем, как состоялось решение суда об административном надзоре Варвары Карауловой, мы узнаем, что Варвара Караулова выходит замуж за своего адвоката Олега э, Елисеева. Совет любовь все прекрасно, но э, возникла дискуссия об адвокатской этике. Насколько э, этично, э, этичен роман, в принципе, между э, адвокатом и подзащитным, э, между профессором и студенткой, между а, доктором и пациенткой, между психоаналитиком и… Психоаналитиком. И психоаналитиком, да. Спасибо. А, ну, вопрос понятен. Что ты об этом думаешь? Вопрос, мне кажется, несколько иначе надо ставить. Нельзя формально грести все эти отношения под какие-то абьюзивные, под какие-то зависимые. Я думаю, Варвара вполне самодостаточный человек и битая жизнью, прошедшая такие жернова и горнила, что вполне сможет спокойно сама выбирать, с кем ей быть, кто бы это ни был. Даже если бы она вдруг влюбилась в президента Путина, он ответил ей взаимностью, я бы тоже сказал «Совет для любовь». Это их выбор. И зачем, думаю, ты вот мире... зачем ты Сейчас... так? Что тебе сделала Варвара? Зачем ты так? Сейчас было больно. В любом случае, конечно, Олег лучше Путина. Но мне кажется, что разговор об адвокатской этике, который возник, собственно, по такому поводу, что во время суда стало известно, что Варвар выходит замуж за своего адвоката, мне кажется, тем не менее, что этот разговор этот очень и очень важен, потому что мы с тобой знаем случаи любовных романов между адвокатом и подзащитом. И мне кажется, если нечего обсуждать, это совершенно недопустимо, абсолютно недопустимо. Но случай с Варварой другой, конечно, другой, здесь я тоже с тобой согласна. Это если бы травматолог бы лечил пациентку со сломанной ногой, и после ее выписки они в конце, концов сходили до свидания, полюбили друг друга и подали заявление в ЗАГС, и тут невеста ломает руку, ей нужно искать другого врача. Она идет к своему жениху, и в этом нет уже никакого абьюза, здесь уже другая ситуация. И ровно та же ситуация у Варвары и Олега, потому что Варвара освободилась год назад по УДО, и, в общем, как я понимаю, не собиралась снова оказываться, не собирается на скамейке подсудимых. Поэтому здесь история чистая. Я тоже думаю, что история абсолютно окончена. История была окончена. И, насколько я знаю, отношения возникли позже. Но ну, я так уж с, немножко сполерю. Но и, в принципе, здесь не та ситуация, когда можно в кого-то бросить камень. Действительно, история была окончена. И я думаю, что вряд ли Олег или Варвара предполагали, что возникнет еще вот эта вот тяжба. И я понимаю, что эта тяжба только началась. Сейчас, я думаю, с учетом пассионарности рабочий Олега, он доведет это, да, есть почти, я абсолютно не сомневаюсь, да я и сам с удовольствием помогу всем, что нужно, все, все наши юристы, ты знаешь, да и ты не откажешь, мы все, все пойдем и все будем помогать, потому что ну, ситуация на самом деле такая, что вызывает отрыв, ну какой вы же тут надзор, восстанавливаете на 80 с чем-то лет, дайте человеку жить в конце концов, как, как даете жить тем ментам, которые подбрасывают наркотики, извините меня, хотя бы как им дайте жить, хотя бы как им. Кстати, о ментах как раз э, в начале июня стало известно о том, что громкий случай э, об изнасиловании, э, ну я скажу все-таки по-прежнему слово менты, э, своей коллеги окончилась э, полным оправданием э, двух человек, которых э, женщина-коллега обвиняла в э, изнасиловании, и... Не вдаваясь в подробности дела, мы с тобой несут присяжных, мы с тобой вообще несут, и не будем разбирать это дело, тем не менее, это, мне кажется, очень характерная вещь для полиции. И как я понимаю, эти сотрудники, то есть все участники этого дела, собственно, спокойно могут продолжать служить. Да. Кроме нее, кроме жертвы. Ну, так как а, суд Но оправдал, же, да, оправдал, то она и не жертва. Да. То эта женщина не жертва. А, должен ли быть какой-то кодекс, регулирующий такие вещи? Вот где должен быть кодекс, там он должен быть, да, потому что... Ну, и мне, как человеку, который много лет это, работал в надзоре за следствием и процессуальной деятельности, в том числе органов внутренних дел, ну, я не вылезал из отделов внутренних дел, и многие составы, многих отделов, особенно следствия, знал вот, по лицам, по именам, просто по лицам, по именам. И я видел, как туда приходят девочки после Академии МВД начинают работать, это еще такие, ну, такие, знаешь, светлые лица, и через год-два это уже люди, люди с тяжелым прошлым. Мне всегда их было очень жаль, и то, что они подвергаются колоссальному давлению, в том числе постоянному, просто постоянному, так скажем, ну, наверное, принуждению, да, каким-то сексуальным ситуациям, где нужно оказывать сексуальные услуги, да, это так, это, это распространено, и никакого контроля за этим нет. И как мы видим, это к этому относится абсолютно спокойно. И первый, на кого бросается в эту ситуацию, это как раз жертва. Как это изменить? Ну, нашему МВД менять надо все с головы. Пока руководят, руководят МВД люди, которым в принципе безразличны сами задачи, которые должна выполнять полиция, для которых важнее бюджет и продолжение такого экспансивного наращивания штата и того же самого бюджета, все это будет продолжаться. То есть, основной принцип, лишь бы ничего не вышло. посмотрим на дело омбудсмена полиции Воронцова, за что его прессуют? Только за то, что он стал вытаскивать вот эту вот внутреннюю кухню наружу. И вот он получил, получает, вернее, сейчас, в данный момент, именно за это. И здесь тоже вот демонстративный урок всем. Жертву не суетесь, не лезьте а что там было если не изнасил да я несу конечно но вот девочка которая на дежурстве или где она там была на дежурстве там ее заводят в кабинет начальники и потом происходят все эти там, действия которые были и ведь их никто по большому счету не отрицает там только добровольно не добровольно а как это ребята вы что что вы там творите как это не добровольно или добровольно о чем-то что-то обсуждать когда вот вы пьяные всевластные люди и едва-едва начавшие жить своей взрослой жизнью девушка, Мне кажется, разговорить даже не очень просто. Алексей, как ты думаешь, а почему эти случаи вообще в правоохранительных органах, где ну, как ты знаешь из собственного опыта, работая там, я знаю из ощущений да, и рассказов знакомых, Почему именно эти случаи меньше всего вылезают в паблик? Страх, конечно, страх. Когда близко сталкиваешься с правоохранительными органами, ты начинаешь испытывать ощущение страха, и это неминуемо. А когда ты работаешь там внутри и видишь, как это все происходит, ты видишь, как принимаются решения, сделать то, что, например, сделали с Иваном Голуновым, либо с кем-то еще. Ну, Много же мы таких дел видели. да. И ты вот видишь, как это решение принимается. То есть, ты видишь не потом, как все это произошло, и внешние признаки его. А ты видишь, как это буднично, рутинно вот, принимается сейчас и сегодня. Ну, вот мы с тобой обсудили. Слушай, у нас там вот, есть неприятный человек. Давай сделаем так, что вот, будет он там по 2-2-8. Все обсудили, затратили на это там 5-10 минут максимум и пошли, и ты все это видишь изнутри. Ты начинаешь бояться, конечно. Знаешь, у меня есть предложение, у меня есть предложение, потому что мне кажется, что говорить э, и сочувствовать э, – это, это недостаточно. Э, у нас с тобой несколько лет назад было дело, ты помнишь, э, по-моему, в Щелково, э, в подмосковном городке, когда э, девушка из полиции, сотрудник полиции, сотрудница полиции, получила случайно выстрел в лицо от коллеги, сдавая оружие. Да, да было. И ее муж, тоже полицейский, да. за нее бился, потому что полиция не хотела признавать это производственной травмы. Да, мы добились возбуждения дела тогда, но мужа все равно уволили, да. И мы уже уволили, то есть эта семья, которая боролась с системой за то, чтобы просто закон был соблюден по отношению к ним, к полицейским, которые здесь в этом отделе работают. Они да. этого добились, но с работой они расстались. Нет, и... она осталась, а его уволили. Но ее, ей тоже было сложно очень потом. Да. Это было дело, которое вел ты, ты его выиграл. Ну и поскольку, поскольку все-таки это дело тоже и Руси сидящей, Давай тогда, все заканчивая не пустыми словами. Давай скажем, женщины, приходите, если вы подверглись насилию, харасменту, приставанием, абьюзу, унижению человеческого достоинства на работе, приходите, бесплатно работаем, защищаем. Ага. Я абсолютно готов помогать. В таких ситуациях, конечно, безвозмездно. Всегда выделим юриста, адвоката в любой точке России. Да. По рукам. Я люблю такие программы. Договорились. приходить. Спасибо. Пока-пока.